Привет, друзья! Я Любомир Борода. Сегодня мы с вами будем делать вот такой браслет. Браслет на обычном пластиковом фастексе, но декорированный микрокордом. Выглядит очень круто, прикольно, изящно. И сделать его нетрудно. Это может сделать каждый из вас. Собственно, меньше слов, больше дела. Давайте делать. Итак, друзья, давайте поэтапно. Первым делом мы сплетем браслет. Сегодня сплетем его на запястье 18 сантиметров, на обычном пластиковом фастексе, чтобы это все было без заморочек, потому что нам главное понять технологию. Ну и первым делом мы сплетем сам браслет, который будем позже декорировать. Я взял мерун, э, э, паракорд цвета мэрун по длине 2 метра 30 сантиметров. Вот. Можно взять, наверное, даже чуть меньше, но я взял столько а дальше что мы делаем мы укрепляем на наш станок фастексы есть такой момент что иногда мы паримся мы зацепляем фастекс а потом получается что у нас у браслета два например вот таких вот конца или два например вот таких как говорят да папа мама вот для того чтобы папу с мамой не перепутать мы раскрываем Собственно.. Берем два фастекса, потому что один нам нужен для того, чтобы держать, второй нам у нас останется на браслете. И, соответственно, раскрываем их и ставим сюда папу, сюда маму. И нам уже, мы уже понимаем, то, что эти две части у нас остались под браслет, и мы никаким, никаким образом их не перепутаем. После этого этот вставляем сюда, этот вставляем сюда. Находим нашу середину, берем фастекс, который сверху, Продеваем через него, вот я это делаю таким образом, паракорд. Продеваем назад. Проходим фастекс, который снизу. Я это делаю таким образом. А некоторые обходят сразу два оборота для того, чтобы забить панель... Но я оставляю место для того, чтобы когда я буду заканчивать уже наш браслет, доплетать, я сюда заведу хвосты и, собственно, у меня тоже будет все классно и гармонично. Так, далее заводим уже наши хвосты сверху. И, собственно, можем начинать плести. Вот. Плетение это, насколько мне известно, называют э, змейкой, э, либо косичкой. Вот. Что я делаю? Вот мы завели и, собственно, берем правый конец э, прокорда, правую сторону паракорда и заводим вот сюда, в серединку. Вот таким вот образом. Ну, все очень легко и просто. И оставляем его пока. И точно так же берем левый конец. Также накидываем его опять же в середину, но уже и на ступень дальше, чем правый. То есть вот таким образом. И немножечко подбиваем. Вот опять правый у нас в руке. Мы его также плотненько кладем, как в первый раз. Оставляем опять его здесь, берем левый хвост и точно так же заводим его сюда. Вот давайте сделаю медленно, чтобы было понятно. Итак, поехали. И еще раз. Тут нет вообще ничего сложного. Главное, что когда вы плетете, старайтесь делать так, чтобы стропы у вас лежали одна к одной, аккуратненько, вот таким вот образом, чтобы не было перекоса, чтобы вот это вот не уходило, например, сюда, это сюда. То есть, когда стропы перекручиваются между собой, соответственно, и когда мы его оплетаем, вот так вот, огибаем, да, на нашу основу, она у нас, соответственно, меняет форму, то есть, если вы на ровные вот такие вот стропы будете, ну, будете их ровно оплетать, то у вас здесь будет каждый, так сказать, стежок ровненький, если же будет крутиться, то, соответственно, он будет здесь, например, чуть меньше, но выше, либо плоский, но широкий, и, ну, собственно, понятно. Погнали дальше. Так вот, мы уже подходим к концу, осталось совсем чуть-чуть. В принципе, вот смотрите, я дошел до конца, все вроде ровно аккуратно, симпатично так теперь э, как раз тот момент что я говорил я здесь оставляю специально для того чтобы э, позже завести стропы сейчас я вам покажу так я беру иглу и завожу конец вот сюда вот таким образом а потом прохожу через фастекс Вот так. То же самое я делаю с другой стороны. Вот он, видите, немножко расслаблен. Вот мы его подтягиваем. Также одеваем иглу и заводим его вот сюда. И также фастекс. потом поправляем чтобы стропы легли красиво и с этой стороны заводим их опять же через, давайте, через вот два стежка Также вторую, чтобы все ровно легло, аккуратно все. И оплавляем их. Главное, чтобы ничего не горело. Аккуратно оплавили, прижали и порадовались. Собственно, вот браслет. Осталось отдекорировать его микрокордом. Итак, друзья, начинаем наше с вами декорирование. Я взял полтора метра микрокорда розового. Вот, подумал, что розовый микрокорд под Meron пойдет как раз в самый раз. Это будет прикольно и гармонично. Что мы делаем? Мы заводим изнутри наш микрокорд в браслет. Ну, примерно вот таким вот образом. и выводим его наружу. Далее я делаю так, я считаю, вот первый наш стежок и второй стежок соседней колеи, так сказать, первый второй стежок мы проходим иголочкой вот здесь и выводим его до конца наружу сюда таким вот образом смотрим чтобы у нас не запутывались не запутывался микрокорд не огибал браслет и вот таким вот образом придерживаем аккуратненько к центру так понятно должна получиться вот такая вот штука далее считаем раз два три и сюда заводим нашу иглу заводим нашу иглу проводим под двумя стежками и здесь выходим наружу опять же когда затягиваем подбиваем микрокорд к центру к серединке чтобы он был у вас здесь таким вот образом понятно да вот так должно получиться далее мы в соседний стежок с противоположной стороны получается вот сюда последующий за вот этим вот в эту дырочку опять заходим иглой и проходим под двумя стежками Образом. Далее отсчитываем опять два стежка после последнего нашего стежка с этой стороны и заходим сюда. Проводим под двумя стежками и затягиваем. опять под последнего стежка здесь отсчитываем 2 заводим проходим под двумя стежками опять же и опять протягиваем опять 2 здесь отсчитываем проходим под ним Все время выравниваете паракорд, смотрите как садится микрокорд, чтобы все было аккуратненько, ровненько. Опять отсчитываем 2, заводим, заводить старайтесь с центра, вот отсюда, заводить с центра, Сейчас. а выводить можно чуть-чуть в стороночку, собственно по ходу нашей вот этой вот елочки, как она получается. Если у вас нет иглы специально для микрокорда, игл, это у меня большая игла для микрокорда, они бывают поменьше, вот, раньше я работал маленькой. Главное, чтобы был кончик тупой, который не рвет оплетку, потому что здесь вот видите, он аккуратно хорошо заходит, не цепляя оплеточку, не делая никаких заусенцев, все ровно и чинно. А первое, помню, время я... Когда у меня еще не было игл для паракорда, я взял обычную знаете, такая игла, которая в простонародье называется цыганская. Вот, я просто затупил ее кончик и аккуратно делал вот такие же финты. Правда, там надо постараться, чтобы затупить кончик так, чтобы он не протыкал оплетку и не, не лохматил, так сказать, ее, не оставлял никаких заусенцев. Итак, друзья, вот я дошел до конца. Что мы здесь сейчас сделаем? Ну, давайте попробуем, наверное, просто взять и завести куда-нибудь вот сюда микрокорд. Опять же, чтобы не порвать нашу оплеточку. Вот и все. Это на месте. Хорошо. Поправляем наши нашу прошивку вот так вот можно посмотреть, чтобы это все было ровно, красиво и аккуратно. Вот, собственно заводим ее сюда. так нам осталось обрезать краешки и подпаять их. Напоследок давайте поговорим о приятном. Вот этот браслет, который мы с вами сделали, я хочу разыграть. Но не только его, а еще и добавить в подарок два значка. Один из них это значок Джонни Зигер. Стальной, эмалированный, модный, эксклюзивный наш собственный значок. Второй значок, Любомир Борода, с моим логотипом. Точно такой же, стальной, эмалированный. Оба они классные и на вот таких вот модных подложках. Вот, отправляю я их как по Украине, могу отправить победителю, так и в любую другую страну. Вот, что нужно для того, чтобы победить, поучаствовать в конкурсе? Вам надо под роликом оставить комментарий, под роликом именно на платформе YouTube. Вот. И репостнуть этот ролик в социальную сеть в Facebook, либо ВКонтакте. Собственно, выглядеть это должно так. Вы под роликом пишите, к примеру, комментарий. Любомир, крутой ролик, я участвую в конкурсе и даете ссылку на свой аккаунт Facebook, к примеру, либо ВК. Вот. Если. Вы выигрываете, я перехожу на страницу, смотрю, да, есть репост, соответственно, вы становитесь победителем. Я с вами связываюсь, уточняю у вас данные до отправки и отправляю. Ссылки для связи со мной я оставляю под этим роликом. Ссылку на ВКонтакте и ссылку на Facebook. Друзья, есть еще один такой очень важный для меня момент. Вот тут вот, если вы сейчас находитесь на сервисе YouTube, под роликом есть кнопочка «Подписаться». И, собственно, если вы не подписаны, нажмите, пожалуйста, на нее. А рядышком вот тут вот еще есть кнопочка а, с колокольчиком. Вот тоже нажмите, пожалуйста, на колокольчик, и тогда вы не пропустите ни одного моего выпуска. А мне будет очень приятно, что у меня есть подписчики, которые еще и уведомлены о новых моих выпусках. Спасибо вам большое.